Привет, студент! О сегодняшней погоде приятно узнавать по фотографиям из Инстаграма. О самых ярких и свежих новостях студенчества из нового выпуска от нашей команды «Универньюз». С тобой я, Дарья Миронова, смотри сегодня. На втором съезде политологов собрались люди со всего мира, чтобы обсудить важные политические вопросы. Город покрылся льдом. В Татарстане это не повод для уныния. Подборка лучших скользких видео. Внимание, японцы заговорили на татарском. Интервью от первого японского татарина. В настоящее время Россия находится в особых политических условиях. И эти вопросы являются очень актуальными. О том, что обсуждали и какие темы поднимали политологи со всей России и зарубежья, смотрите в сюжете. В ГТРК Корсен стартовал второй съезд Российского общества политологов. Главная тема сформулирована как российская политика, повестка дня в меняющемся мире. Во время съезда пройдут круглые столы и работа по секциям, где обсудят актуальные проблемы современной молодежной политики в России, этнополитические процессы нашей страны и многое другое. На встрече собрались представители органов власти, научные работники, преподаватели вузов, все те, кого волнует политическое положение страны. А мероприятия такие проводятся ежегодно для того, чтобы провести какие-то организационные мероприятия для того, чтобы обменяться идеями, для того, чтобы пообщаться с коллегами из других городов, которых давно не видел, ну и обсудить актуальные вопросы вообще жизни политической России и мирового сообщества. Всего на съезде политологов примут участие более 400 человек, среди которых и иностранные гости из более чем 30 стран мира. С приветственным словом выступил и председатель Государственного совета Татарстан Фарид Хайрулович Мухаммедшин. Глубокую признательность организаторам за то, что место второго съезда проведения выбрали город Казань, нашу республику. Для нас это высокая честь, какой-то деле это и оценка нашей политологической школы, развитии нашей республики, активности политологов во всероссийском пространстве. Помимо ГТРК «Корсен» площадкой проведения станет и Казанский университет. Как отметил Ильшат Гафуров, в 1990 году именно в нашем университете была создана одна из первых в стране специализированных кафедр политологии. Оригинальные разработки наших университетских ученых и практиков кладутся в основы решения федеральных и региональных Органов власти по актуальным вопросам социально-политического развития. Съезд политологов пройдет до 13 ноября, где участники поднимут важные вопросы и поделятся опытом друг с другом. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универ -Ньюз. Казанский федеральный университет – один из древнейших университетов России. Он имеет свои легенды, великую историю, научное наследие. Все это сохраняется для новых поколений в музее «Альма-Матер». Как прикоснуться к тайнам, которые хранит себе Казанский университет, расскажет Анастасия Иванова.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 Отметим, каждую субботу КФУ открывает свои двери всем желающим для знакомства с университетом. Анастасия Иванова, Руслан Урозаев, Универньюз. О чем рассказывает всемирная сеть, сегодня предлагаю узнать нашей традиционной рубрике веб News. Аэропорт Казани закрыт за сильной гололедицы. Ранее синоптики предупредили об ухудшении на дорогах в видимости до 1000 метров. ГИБДД закрыла выезд для автобусов из Казани. Люди идут пешком по трассе. Только за утро на дорогах Казани произошло более 30 ДТП. Пять из них с участием автобусов. Для борьбы с гололедицей задействован весь парк специальных машин. Создатели Южного парка были уверены в победе Хиллари Клинтон, поэтому эпизод о завершении выборов, премьера которого состоял США вечером 9 ноября, им пришлось переснимать и переозвучивать за часы до выхода. Профессор Ливерпульского университета представил ректору Куфу свою концепцию развития совместных научных проектов. Вуз располагается недалеко от столицы Англии и известен тем, что когда-то здесь начала свою карьеру всемирно известная группа «Битлз». Сейчас университет планирует сотрудничество с Казанским федеральным. Казанцам подадут острый Трамбургер. Казанские сети ресторанов присоединятся к российской акции с бургерами. По итогам прошедших выборов президента США, победителем которых стал республиканец Дональд Трамп, оперативно запускается Трамп-бургер. В Иннополисе откроют кадровое агентство. На данный момент там планируют открыть свои офисы порядка 40 компаний, вследствие чего потребность в IT-специалистах увеличивается день за днем. Мяч, которым будут играть Казани на Кубке Конфедерации 2017, получил название Красава. Напомним, Кубок Конфедерации 2017 это турнир репетиция футбольного чемпионата мира. Казань с головой шла под лед. Такая ситуация создала в Татарстане массу дорожных проблем. Что происходило на дорогах Казани с утра, смотри в сюжете Дианы Шиловой.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 По настоящему понравился вкус льда, так вот этому пушистому мурлыке Диана Шилова, Универ -ньюс. Следующий материал мы только что получили из Японии. Студентка Фуазат Кашапов взял интервью японцу Ютосан, который в совершенстве говорит на татарском языке. Внимание! Интервью от татарского японца. Более подробный сюжет смотрите в наших следующих выпусках. Хэллендер, уважаемые товарищи, уважаемые товарищи, Жибер и мы до да. Дния Кулем татар теле буинча Олимпиада сан жинген егет. Блясись машина. Шлаем Юта. Ай да, принчес узин турна. Узин турна. И сэм сесс. Миним Токио да я, на, вовиде я узин Шима куря бряда недель. Бряда недель несе кипчахаса. Я был. Я рар, хазер. Острова на благна узненного Ютага башлим. Э, и Олимпиада с А я катнулся. Он тащил меня жинден. Катнулся, жинден. скромный японецлар, если будете имя, катнулся на сегодня это все. Смотри Универньюз и держи руку на пульсе самых актуальных новостей студенчества. До скорых встреч!